фу! Поэтому рыба должна открывать рот И вот, да. вот Костя пытается поймать чего-то. Да, впереди два он, рыбака, ничего не могут поймать. Профессиональный, а, а тут два. Так, любители. Ну, в прошлом году здесь не были, поэтому ну, не ходили. По а мосту-то уже было не проехать. Пешком, пешком никто не хочет тыщить. Здесь-то еле-еле дошли. Все устали. Ничего, что задум ну, перед то Резкий поворот и косой борт. Ну она такая вот просто весом. Андрюха там весь на земле. Если бы вот кто не понимающий стоял бы рядышком и слушал, ты залезь, я лягу, а потом дам тебе в подсад. У тебя кула. Есть, есть, есть, есть что-то такое. Харил, что ли? Илк. Тащи, тощи, тощи, точнее, ну о, это же жерик, я думаю. Нет? Так. Ну, да, в принципе, тут стоит. Что? Что? Что Это есть? Есть? Князь. Ну как тебе сказать? Для своего подвида, да? Для щуки мала, для оку невелика. Го просто ведет. Бывает на рыбалке. Да, Костя. Нормально. Нормально. Режу, <режу сам себе. Лучше будет и в лоб. Mm -hmm. да, да, как ничего не ловится. Езя поймал, Саню поймал. Хорошая касадака. Миражик, да? Наливай! Наливай. Да. Андрюха все отказывает в отказке За щуку даже не выпит За щуку не выпьет? Нет, не, не а -а -а, Андрюха За не выпит Моя доля упала, он фаршку на ремонт Спасибо Ой. Я тебя и выпил, идет кровь И все, не крути, да Ты его это, вот так вот зажми, сэр. вот так и придави не можешь так Сейчас мы попробуем что-нибудь оторвем оттуда ремок когда же пройдет нормальный ледоход который все это прочистит всю эту беду а? Прости. долго не пройдет, йоу вот дела да только неудобно воды много толку мало вот он какой раненый герой вот так вот им костику вот так вот так ага, немножко осталось Тоже что-то снимает. Старый верховский мост. Вот Саня. Здорово, Саня. Дон. Здоровый, здоровый, Дон. Саня. Дон. Здоровый, Саня. Смотри, как они мучаются. Смотри. Вот как ты будешь-то? За шмыкана. Моим пальцем. Никак. Ты видишь, он боится. Он очкует, я сказал. Он же подводник и а не надводник. Под водой это все понятно. Вова! Под водой это все понятно, там дорогу видно, да? Им-то хорошо. Они-то наловятся. Да. Сейчас пойдет рыбалка. Рыба до сюда вся доходит и останавливается. Больше, больше мы наверх не пойдем. обращайте внимание, там на заднем плане какой-то дедушка-пердунишка, что-то сам с собой разговаривает, ну причем приятно же поговориться с приличным человеком. О, Саня, это Саня. Вова, не спи. Немножко-немножко цегиль-цегиль помучились и перешли мост. Форсирования нет. Да, мы же не знаем, может там форсируется. Устал, Андрюх. и сразу стало тихо. Сейчас ее приподнимем. И что, стоим? Блин, опять что ли не у воды?